Здравствуйте, я Ершова Наталья Александровна. Воспользовалась пенсионным займом в Нижегородском кредитном союзе. Прочитала в рекламе, что можно здесь оформить кредит. Обращалась я в разные инстанции, в банки, в другие кредитные организации, но мне везде отказывали. Решила обратиться в Нижегородский кредитный союз. Конечно, были опасения, что могут и здесь отказать. Но когда я пришла сюда, здесь оказались отзывчивые, приветливые работники. И очень сделали все быстро, качественно. И я получила кредит. Я очень им благодарна. И советую всем, кто нуждается, у кого есть проблемы, обратиться в Нижегородский кредитный союз. Вам здесь обязательно помогут. пенсионерам до